Муж с женой лежат в постели. Вдруг звонок в дверь. Жена так халатик накинула. Открывает дверь, смотрит. А там сосед стоит. Он ей, слышь, соседка, распахни халат. Я тебе тысячу баксов дам. Она думает, блин, тысячу баксов лишние не будут. Хлоп. Тысячу баксов забрала. И к мужу сразу. Муж, дорогая, кто там был? Да? Да? Не переживай, соседка за солью приходила. А-а-а! А я думала, сосед пришел, Долг мне принес тысячу баксов. Всем приветики! Как дела? Как настроение? Как вы уже заметили, решила сегодня по-домашнему. Одела повязочку такой, прикольный бантик, халатик. Но как вам? пишите в комментариях мой новый образ или же все-таки лучше платиться футболочки оцените меня ну мне даже интересно